I think the girls with the Всем здорова, ребят! Ну что, мы на AS-сервере, на аккаунте Виталика, и у нас сегодня роллинг сразу же после обновления будем пробовать. Так, заявочку он потом оставит. Будем пробовать выбивать недостающего героя. Э, берсерка, я вчера себе его получил. Так, смотрим, что тут по плюхам. Интересного, зефир. Собираем эту плюшку сразу же. Так, по временным акциям. Вот такое себе. А, так, что у него? Что у него здесь по донату уже делается? 104, 106. Ну, фактически все герои есть, кроме двух недостающих. День замка владельца, затонувшие сокровища, время обновления. Ну, интересно, забегу сюда, посмотрю. Что здесь по плюхам у них? Интересно самому. Он на фоне мой аккаунт. Короче, все как, как обычно, все небезопасно. Побежали, короче, обратно. В общем, ничего толком мы не увидели. А, забрали плюшки. и сегодня... Так, а что здесь нету? Не, есть маленькая помощь. Посмотрим сейчас, что на АСИ в маленькой помощи дают. Ну, то же самое, что и у меня. В принципе, везде у всех одинаково так, есть парящий остров через два дня там появится новый донатный герой, скорее всего как обычно в общем, поехали находится он в гильдии Умка, аэс сервер кто играет, кидайте заявочки, вступайте 3075, первые места на заявки только в телеге пишите в телегу S-Scroll. поехали, <с> короче, будем Будем сейчас пробовать с вами, что у него тут по картам делается, ну куча карт, они все, скажем так, бесполезные на таких аккаунтах. Так, плюс 75к, еще здесь добьем, 95 тысяч самоцветов, ну поехали, я надеюсь, я надеюсь на удачу. Не так, как у меня, хотя, в принципе, мне тоже жаловаться. Нам за 200к выпал. Кстати, а что здесь по найму? Вот такое себе. Хотя, в принципе, что такое себе? Мэри 100, осколков, Лис 50, Зефир 50, Бард 100, Огник 100. Не, ну... Нехило так. Нехило, я вам скажу. Плюс еще дополнительно другие герои есть. Так. У нас на трату что-то сегодня есть вообще? Не, нифига нету нифига на троту нету в общем поехали поехали сливать самики так панда ну роддомчик. свален падает мне кстати свалины тоже довольно таки неплохо падали на моем аккаунте душик ведьма пара медузка Космо, нифига себе Космо так быстро упал <с -5> мне там свыше стака по моему Космо не падал а это и сервер чего чему тут удивляться тан тан да, да, да. Ну давай, рендобчик, ну давай. Так, артешка. Еще один артешка. Да что за фигня? Блин, это писец какой-то. Череп самый дорогой череп у меня был так триант которого я таки не вытащил кстати с того роллинга леди лео Сукуп. Ну, ну что-то вообще как-то кисло падает вот мы уже 30к разменяли и по сути нифига вообще какая-то подстава на и атлант у меня на английском хотя бы леги нормально падали. Тут что-то вообще печаль. Будем надеяться на лучшее. Так, давайте до 50к. И побежим с вами. в Наше любимое место. Тут нифига себе. Три слезняка. В рейде. Может после рейдов хоть поможет что-то. Не, вообще просто печально падаю походу я не знаю. Проще ждать следующую обнову и брать за копейки, нежели сливать. Ну, в принципе, здесь самоцветы нафиг не нужны, здесь все есть. Так, отлично. Я ничего отличного. Поехали. Фобушка сразу падает. Одержимый. Нифига себе. Видите, надо в рейде бегать чаще. Химка. Рино сразу же. Нифига себе. Арташка. Триант. Блин, жестко. И все, и все. И печаль началась. Ну, не знаю, блин, у меня на английском лучше герои падали. Может, это рандомчик, но, конечно, что-то вроде зашли и самые первые после обновления. Нифига не падает. Просто тупо не падает. Но я бы не сказал, что это топовые герои, которые вылетают нам. Рей даже нету. Единственное, что Косманом упал. Сосакула опять этот выпал. Блин, я не знаю. Блин, я уже думал, знаете, думаю такой новый герой. Что-то мне напоминает это мой роллинг. Эпильная матрона. То же самое было. Одна, вторая, третья. Купидон. Матрешка у него уже есть. Нету смысла донатить, потому что, ну... Печальная игра стала. И герои со временем вообще просто копейки стоят. Нету смысла вливать в них. Никаких бонусов ты за это не получаешь. Ворожей. Череп еще один. Да вы что издеваетесь? Блин, трэш какой-то творится на этом Майсе. Ча должна быть какая-то имба. Леди Лео. Я же говорил, Лего после райда сразу падает. Походу, дело... Дело пахнет сливом. Ниндзя. Блин, ну это жестко, блять. Ну Это, это, это какой-то, не знаю... Это какой-то прикол, походу, с этими Матронами. Вот реально... Лиди Лео. Просто какой-то бред. О, наконец-таки Фрея упала. Еще один со Сакула. 100 каплин и 2 пепельных Матроны. Ну, это шанс как обычно, ребят. Это реально шанс как обычно. Поехали еще раз в сбегаем. сбегаем. Ну, не знаю, вот. Честно, вот с каждым разом все больше и больше нет желания ролить героев этих, потому что, ну, понимаешь, что это просто слитые самоцветы, завтра он будет продаваться, там, по сути, там, за полпака, там, даже за пак. А ты сливаешь, <coughs> ты сливаешь, ну, понятно, это все бонусные самоцветы, но ты сливаешь дофига саму. Трифит бульдозер, ну, тоже неплохо. Сердцеедка. Ну давай, последние 7к. 6 душек. Укротитель. Сейчас такое на последней точке. Ага, конечно. С нашим-то везением только такое может быть. Малышник. Ну просто вот самые эпичные герои, которые только могут быть. И последних 150. Шаман. В общем, вот так вот, Виталик, мы нажимали на твоем аккаунте. Ну, не знаю. Жестко. Реально жестко. Ни хрена толком не падает. Вот. Не знаю, что-то эти герои... Фигаси у него сколько всего. Сколько ништяков. Блин, обидно. Конечно, обидно. Хотя, с другой стороны, понимать надо то, что шансы реально они, я не знаю, или режут, или меняют. Но... В среднем герои сейчас, ну кому как повезет, некоторые напишут, я с бесплатки достал, это понятно. Но в большинстве 100, 200, 300, 400к, которые ну по сути нафиг не нужны, это чисто уже интересно, если некуда сам одевать. В общем такой вот ребят роллинг, поражали по лайку, слили самоцветы, в итоге ни хрена не выбили как обычно, но ну, все как всегда, зато пофанились. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки, кому надо посливать аккаунты, посливать самоцветы. Всем удачи, всем пока.